Привет, земляне, с вами Бриз. И Перпин, и мы пришли с миром. Это та тема, которую вы просили очень и очень давно. И мы долго не решались сделать, потому что лично я была уверена, что у ней ни хера не получится. Но все-таки мы оставили эту тему, скажем так, на сладенькое, на десертик. Рисуем в стиле. Рисуем в стиле друг друга, ё... Твою мать. Вот знаешь, вот когда ты смотришь на художника, вот тебе как бы все нравится, так да, как он делает, ну, типа, претензий ноль, да. Но ты понимаешь, что ты так делать просто не хочешь. Не знаю, у тебя стилистика максимально другая. Вот у меня также же было с той стилистикой, потому что ты там ты рисуешь все то, что я не люблю рисовать. Ты рисуешь колени, сраные, ты рисуешь угловатые, ноги, лица мать. Короче, вот все то, что я не люблю делать, ты рисуешь. Вот поэтому я такая думаю: блин, я не хочу, я не хочу это делать. Это же будет э, 2 часа ада. И э, знаешь что? Я угадала. Но не до конца. В общем-то, на самом деле нарисовать картинку в том стиле было очень легко. Но когда я ее раскрашивала, я умирала. Почему? Не знаю. мне Твой покрас, короче... Для меня, для моей руки, он просто некомфортно. Я обычно на покрасе отдыхаю, там делаю то, все. А у тебя я там больше думала, чем что-то делала. И мой мозг напрягся. И я такая, типа, нет, я, я больше никогда так делать не буду. У меня было, скажем так, тоже много проблем, связанных с рисованием. Я, честно говоря, даже думаю, что у меня не получилось. Даже вот настолько все плохо. Да, тут я попыталась что-то в глаза. И вот. Это вот эти штуки, которые ты рисуешь, которые я вот их так не рисую. Но он у меня все равно получился какой-то слишком худой. Да. Я помню, что у тебя персонажа не, не с такой талией, милипизерной, как у меня. Нет, нет, нет. Но я потом это исправлю, чуть позже. Я ее сделаю его толще. У него я и я лицо добавила очень ему. Маленькое. Я добавила ему эту прядочку. Ты все равно больше рисовала в своем стиле, потому что ты даже позы рисуешь ну как обычно рисовала. Я не могу сделать его нормальные позы. Для меня это физически невозможно. Руки было одной из самых сложных, потому что я рисую руки вообще по-другому. Я тоже мучилась. Видишь, я его толще здесь сделала. Но это он все равно худой. Я не могу еще толще. Покормите, пожалуйста, щи. Всякие. Ты рисуешь всякую фигню, лишь бы не возвращаться к тому, чему надо. Волосы тоже очень-очень сложно было рисовать на самом деле, потому что ты же вообще абсолютно по-другому волосы рисуешь. Ну, у тебя хотя бы форма глаз получилась. А волосы все равно немножко, как у меня. вышли все равно. Несмотря на то, что я не рисовала локоны впервые в жизни, я не рисовала локоны внутри. Надо было просто их пошли сделать. Еще пошли, да? О, куда ты, про ты прорисовала ему ему выбритую сторону которую я не прорисовываю. Ой, я думала прорисовываю. Я взяла этот текстурную кисточку тоже, как у тебя. Блин. Чтобы было еще более как-то похоже. Я тебе заспорю, на самом другая. деле, я должна была взять твою кисточку, но мне было впадло, и я рисовала своей. Прости. Вот, вот эта прядочка, которую ты всегда рисуешь. Да, я люблю ее. Ну, какой же он худой, ну да, твой. Ну, я не могла сделать его еще тоже. Сорян. зато у меня руки получились такие же, как у тебя. Ну, примерно, приблизительно. Я не сделала но, за руки uh, пясти которые меньше чем зрачок, <зрочек> за руки я тебя хвалю а, за глаза я тебя хвалю, за тонкую талию это очевидно минус. Я не могла! Ты, короче, не попыталась в анатомию, понятно. Я бы анатомию попыталась. Я бы никогда в жизни не сделала его таким толстеньким. Он не толст, он физически нормальный. Я бы никогда не смогла его сделать таким физически нормальным, как ты делаешь. Румяна тоже, вот как у тебя, сделала. Это ты не смотри на цвет, я его потом поменяю. ты говоришь? Самое сложное было, естественно, в покрасе Потому что я не могу понять Где нужны твердые линии А где они не нужны Они вообще нигде не нужны Но где-то да нужны Но их нигде нет И мне так плохо ну а теперь я знаю, что мой стиль тяжело подсосать, прикольно. И еще самое сложное было делать эти тонкие глаза, как ты вообще видишь, рисовать их или нет. Иметь в виду зрачки, там же вообще ни хрена незаметно, как ты их рисуешь. Все видно, в смысле, Это офигело. Не, ну волосы, вот волосы хорошо у тебя получаются. Я настолько сильно не умею делать линии именно покрас мягкий, что я сначала делаю свой, а потом просто кисточкой. А прикольные. Хотя ты все равно добавила своего. Что я там добавила? Света какого-то фиолетового. Это рефлекс, ты же делаешь Я рефлекс. его не так делаю. Я не знаю, как ты делаешь рефлекс. Так спидпейн надо было Я вообще твой спидпейнт открыла на фоне и смотрела, как ты делаешь. Я тоже смотрела твой спидпейнт. Но у тебя там всякими милипизерными штуками покрас, что я, честно говоря, ни хрена не поняла. мы жмыхнула. Сраные шарики. Сраные шарики шарики. Я их тоже раскрашивала просто по три часа. Просто потому, что я не умею раскрашивать шарик, как шарик. я ну чё, вот тот шарик синенький красиво получился. Я старалась. Я сделала синий лайн, как у тебя. О, как мило. Я, короче, очень сильно хотела не забыть, но забыла на стадии э, рисования и только добавила потом. Это выпирающие пряди цветные. А, ну хотя бы вспомнила. Ну, короче, покрас почти похож. Больше всего похож. По стилистике... У тебя только руки, наверное, получились и глаза. Потому что форму тела ты не смогла сделать. Там из формы тела только торс. а Торс просто чуть-чуть поуже, чем у тебя. А шаровар ты не рисовал. Да, да, да, да, да. Ну, он прикольный, но он не похож. Он неплохой, по крайней мере. Не похож. Но я поэтому и говорила, что не справилась. Я тебя ненавижу шарик синий. Такой отличный был. Ты его заблюрила. Ну ты, конечно, мать. Он типа рядышком. Не фокусит. Ой, тут очень. Очень долго я буду страдать, потому что я же дебил Я не могу начать с анатомии Я начала с глаз Я типа умный человек Но глаза ты все равно сделала именно зрачки Не такие, как у меня, ты их сделала продолговатые я там потом поменяю вообще то но они все равно будут немножко. Да, я не сказала, что у меня вышло супер похоже. Видно, что это бриз Китая с Алиэкспресса. Короче, там руки, я их тоже вырезала просто потому, что я я слишком долго их делала, так что забей. Я их просто сделала еще. Я еще с размерами не могла угадать. Потом я такая, ну ты всегда ставишь персонажа в самые неудобные позы. Сейчас нарисую какую-нибудь, где ноги разъезжаются, точно угадаю. Да, да, да, это одна из моих любимых поз. Я хочу посмотреть на то, как ты будешь рисовать стопы. Очень сильно намучилась, если честно. Ну, похоже, анатомия действительно чуть -чуть похоже, есть такое, да. Хотя нужно было Талию еще меньше сделать. Да куда меньше, она уже и так дохлая. Но ноги, ноги большие, прям как у меня, да. Это правда. Спасибо. Слишком много этих складочек. Слишком много складочек. Ты сама говорила, что любишь рисовать складочки. Нет, я их рисую меньше, намного. Чё тебе смешно? Ты так стараешься. Вот я также с, с волосами Бриз. А чё, похоже. Ты какие-то квадратные пряди делаешь. Я это рисовала, думаю, блин. Ну да, но мне нравятся квадратные а пряди. А мне Чисто. нет! Эх. Мне это не нравится делать. Это анальная боль. Зато смотри, какие они аккуратные и не лохматые. Ты же обычно ее под рисуешь. Ну ты потому что она под у меня нет потлатых персонажей, я их отрицаю. Ты не своего персонажа рисуешь. Я даже не у своих персонажей отрицаю потлаты. Так мучилась, сделай все как ты. Это. Что ты Ну просто я с твоим покрасцем не сильно ебалась. Я вот тоже, как ты говоришь, на чили менее на расслабонку. А думаешь, что не сложно. А у тебя квит хрень. Что ты делаешь? Что делаешь? Блики сраные делаются. Что ты делаешь? бесит. Ну, ты делаешь обводочку. На глазах тоже обводочка, кстати. Есть. Обойдется. А я этот, фиолетовым, брат, так-то раскрашу. Ты что не фиолетовым раскрашиваешь, ты, девочка? Почему у тебя покрасываешь лучше, чем у меня? Ты что, Почему ты в моем стиле рисуешь красивее, чем я? Не выпендривайся. О, нифига! Ты даже запомнила, что я вырезаю. Я просто вижу, как ты. прям поспит ТП, я вижу, что ты. Е Надеюсь, ну, ты так же слышишь по спидпейнду, как я вздыхала. <laughs> я слышу тебя прямо сейчас, мне то достаточно. А будешь это делать? Блики на волосах с этими, с, с водочкой каждый локон. Обойдешься. Вот же, вот же, я же вижу, делаешь. Это не считается. Скажем так, мы обе не попали в лайн, в динамику лайна. Ни у меня не получился такой же лайн, как у тебя, не у тебя не получился такой же лайн, как у меня. Покрас на самом деле похож. В целом похоже, я считаю. Я тоже считаю что похоже. Это, знаешь, типа, видно, что не ты, но очень похоже. Ну, короче, вышло да, более похоже, чем было... у тебя. Да, что-то в этом такое есть. Да, типа, более похоже. Но у меня тоже как бы видно, что пыталась под себя, но видно, что это рисовала не ты. На ваш суд, я не знаю, как получилось. Да, решайте сами, получилось у кого, у кого не получилось. И мы никогда больше не будем повторить нечто подобное, потому что лично я тоже, ну... Я тоже не хочу больше повторить такое это уже совсем слишком. Где? Где мой маленький мальчик с маленькими запястьями и красивыми маленькими глазками? Всем спасибо за просмотр, спасибо нашим спонсорам. Вот они за то, что нас поддерживают, мы вас очень любим. спонсора надеюсь, оценят то, как мы это нарисовали, потому что мы это не оценили.